Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннель. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Идем же. Будь внимателен, это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой.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 должны обойти их. Не прикасайся к всему этому. Сосредоточься. Идем же.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 Кастанай лапио стерюм манта Алам Раум Ом Алаум Раум он Костанай лапио стерюм манта Костанай лапио стерюм манта Алам Раум Ом Алаум Раум Ом Кастана. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это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 Да, волн. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его Магом. Только их не бывает. Пойдем. Чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри! Артём, что ты делаешь?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 чудовищем чудовище возвращается. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. <звы> вот так оно и происходит. Живой пример. Прыгай над резину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Думаешь ли ты, что люди полюса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую Она почти заброшена.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 Кан? Сюда. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов.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 Кузнецкий мост – независимая станция. О ней у тебя возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строго любви на лицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Одежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми.